Игей, пассажиры канала Немиркин. Добро пожаловать на очередное видео. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить вас за поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия Немиркин – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех, и вы помогаете нам в этом. Итак, еще раз спасибо. А теперь вернемся к видео. Ах, романтика, цветы, лунные ночи, теплые свечи, пылающий камин, манящий ветерок в полуночном воздухе. Поцелуи только начались. И я говорю о шоколадных поцелуях. Но и о других тоже. У вас был первый поцелуй? Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле означают различные виды поцелуев? От легкого чмока до страстного французского поцелуя. Существует несколько типов поцелуев. Каждый тип имеет свое значение, которое может дать вам некоторое представление о ваших отношениях с партнером. Итак, чтобы помочь вам узнать, о чем думает ваш партнер, когда дарит вам легкий поцелуй или сладкий чмок. Вот 9 типов поцелуев и что они на самом деле означают. Первый – поцелуй. Обычно используется в качестве быстрого приветствия и прощания. Поцелуй используется небрежно и невинно. Часто пары используют поцелуй в самом начале отношений, так как это отличный способ проверить химию, которая есть у вас с партнером. Так что, если вы часто исключительно используете поцелуй, возможно, ваши отношения с этим человеком просто дружеские и веселые. Второй вариант – простой поцелуй с закрытым ртом. Поцелуй в закрытый рот прост по своей природе и длится дольше, чем поцелуй в губы. Многие первые поцелуи именно такие, так как вы, возможно, проверяете свою химию с ними. Однако, если вы вдруг обнаружите, что ваш партнер целует вас только так, когда вы целовались по-другому, это может означать, что ему становится некомфортно, и он замыкается в себе. Номер три. Поцелуй в щеку. Любит ли ваш партнер целовать вас в щеку? Если да, то это может означать, что ему действительно нравится ваше общество, и он хочет показать это. Будь то на вечеринке или в компании друзей, он может поцеловать вас в щеку, чтобы показать, что думает о вас. Такой вид поцелуя обычно означает, что у вас есть хорошая основа для крепкой дружбы, построенной на вашей любви. Номер 4. Нежный поцелуй. Этот поцелуй обычно используется между партнерами и означает, насколько вам комфортно и близко друг с другом. Он может быть страстным и любовным, чтобы показать, что вы оба глубоко увлечены друг другом в данный момент. Такой поцелуй не только означает, что у него сильные чувства к вам, но он также может дразнить вас для более близких отношений в будущем. Номер пять. Поцелуй на замок. Вы и ваш партнер не можете насытиться друг другом, но один из вас должен внезапно уйти, когда ваш партнер отворачивается. Вы не можете удержаться, чтобы не подарить еще один поцелуй на вечер. Такой вид поцелуя, когда тела отстраняются друг от друга как бы мимолетно, но губы остаются сомкнутыми вместе, называется поцелуем в засос. Это означает, что вы оба увлечены друг другом до такой степени, что не можете терпеть, когда один из вас должен уйти. Номер шесть. Французский поцелуй. Французский поцелуй часто используется в очень страстных парах. Если вы часто дарите своему партнеру французский поцелуй, вы показываете свое желание и влечение к нему, намекая при этом на некое исследование. Частое использование этого поцелуя также означает, что у вас могут быть авантюрные, романтические отношения. Он означает романтику и влечение в самой интенсивной форме. Номер 7. Поцелуй ангела. Поцелуй ангела – это когда ваш партнер нежно целует вас в века. Как следует из названия, он выступает в роли вашего ангела-хранителя и показывает вам, что всегда будет рядом с вами. Это поддерживающий и утешающий поцелуй, который часто дарит, чтобы помочь любимому человеку почувствовать себя спокойным и любимым. Это форма привязанности, которая показывает, что у вас обоих здоровые отношения друг с другом. Засос Засос может означать разные вещи, в зависимости от того, насколько они стараются его вам подарить. Хотя это может быть способом показать, что ваш партнер очень страстный человек, и вы его привлекаете, это также может быть признаком ревности. Если ваш партнер постоянно ставит вам засосы, он может использовать это как способ показать другим, что вы уже заняты. Хотя это не всегда так, всегда лучше сообщить о своих чувствах партнеру. И номер девять. Поцелуй в шею. Нравится ли вашему партнеру целовать вас в шею? Поцелуй в шею – это страстная интимная форма привязанности, которая показывает, что он очень открытый человек. Это может означать, что вы очень нравитесь своему партнеру и что вы оба находитесь на волнующем и романтическом этапе ваших отношений. Итак, дало ли вам какое-либо из этих объяснений некоторое представление о ваших отношениях? Сколько из этих поцелуев вы уже использовали? Или вы все еще ждете, когда появится подходящий человек, и вы просто посмотрели это видео из любопытства? Если это видео показалось вам интересным,